Партнер проекта «Кафе Восток». ТВ-клуб «Вкусные новости» представляет советы для бизнеса. У нас в гостях представитель компании CityLife Life в Ставрополе. Компания CityLife Life – это мобильное приложение для ваших клиентов и готовая система лояльности для вашего бизнеса. Инструменты привлечения и удержания новых клиентов – Реклама на международной платформе, дополнительная монетизация вашего бизнеса. Вы получаете процент от кэшбэка ваших клиентов. Автоматизированная CRM-система для пуш-уведомления и адресного информирования сокращает расходы на рекламу и улучшает качество вашего сервиса. Это актуальный продукт для любого бизнеса. При поддержке «Кафе Восток». Вкусные новости Ставрополя рекомендуют «Сити Лайф» для вашего бизнеса.